Привет, народ! На связи как обычно Антон. А что тут у нас? А, точно, это новый видос, посвященный топовому тюнингу детских тачек. Сегодня я постараюсь вам доказать, что даже из таких малюток можно сделать настоящее чудо, настоящее искусство. Наверняка вам уже не терпится на это посмотреть, поэтому скорее влепите этому ролику лайк, проявите свою активность в комментариях, ну и про кнопочку подписаться не забудьте. И помните, каждый, кто досмотрит видео до конца, сможет выиграть тысячу рублей.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 А это внедорожник от наших с вами любимых немцев из Mercedes. Машина изначально являлась простой стоковой игрушкой, но потом ее некоторые ребята кастомизировали под реальную версию АМГ. Сделали все необходимые задворники, решетки, выхлопную систему, особенный салон. Перечислять это все можно практически бесконечно. Суть, вы, думаю, уже поняли. Окрасили тачку в переливающийся синий цвет и поставили красоваться. Да, безусловно, она не такая зрелищная, как тот же Макларен или спорткары, но на самом деле для города и повседневного кайфа она скорее даже будет круче.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 А это суперский крутой GTR. Я всегда как-то не особо любил Nissan. Они у меня ассоциируются с чем-то дешевым и не самого лучшего качества. Однако учитывая тачки из Форсажа, учитывая тот же самый GTR, гоночные варианты делать они определенно умеют. К тому же вон как можно улучшить стоковый вариант. Добавить ему красивых красных дисков, выхлоп покруче, фары разукрасить и затонировать лобаж, над салоном поработать, короче изменить все, кроме внутренности, само собой. Получается же реально топовое тачило, не так ли? Это еще одна машинка. Еще одна машинка из тачек. И снова угадайте, кто? Разумеется же, снова Молния Маквин. Правда, на сей раз автор проекта не стал делать ее красной, а почему-то перекрасил в черный цвет. Я вообще издалека спутал ее с вот этим. Ее заклятым врагом по лору. Забыл уже название машины. Ну да пофиг. Короче, молния получилась добротной. Слава богу, ее без экспериментов сделали в гоночном стиле, низенькой, добавили глазки, фирменный спойлер, как в мультике, колеса и иные детали, которые в точности такие же, как и в игре. Достойный полноценный проект, который из-за черного цвета, который мне вначале не понравился, на самом деле приобрел уникальность и интерес. Поэтому переобуйская я по-быстрой, пока никто не заметил. Вы ж не против?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 Не уверен насчет иных модификаций, но лишь эта визуальная работа уже заслуживает реальных аплодисментов. Вы только посмотрите, как круто здесь светятся колеса, днище автомобиля. Просто сказка! А из-за его больших габаритов даже вон взрослый человек передвигается верхом. На очереди у нас не просто крутая машина, а лично моя мечта – Audi R8. А если быть точнее, Audi R8 GT Spider – эта машина изначально была самой простой аудюшкой серого цвета, которая с трудом прошла бы на роль детской игрушки в торговом центре. Однако спустя бессонные дни и ночи, владелец машинки превратил ее в какое-то чудо. В настоящий рай на земле. Игрушка, во-первых, получила потрясную оптику. Тому, как светятся ее фары, позавидует каждый владелец даже реальной машины. Во-вторых, топовый цвет дисков. Они выглядят мега-лакшери и моментально приковывают к себе внимание. Ну и в-третьих, окрас. Он тут прям как надо, сразу в точку. Белый цвет идеально подходит этому транспорту. Помимо этого, мужчина поменял и иные детали, которые вы наверняка уже заметили, а также улучшил ходовую часть. Суперская работа, которая заслуживает огромного лайка.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 В таких случаях мы привыкли больше внимания тратить на людей, а не на внешний вид окружающих тачек. Так вот, это именно тот вариант, который станет идеальным помощником в этих мероприятиях. Берете, запускаете машинку, пуская игрушечную, и наслаждаетесь качественной долбежкой музыки. Все это сопровождается световыми эффектами и приятными басами. В вечерней обстановке, наверное, вообще изумительно может получиться.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 Автор идеи за основу взял более габаритную машинку и поменял в ней совершенно все. Даже систему движения изменил на свой лад. Теперь тачка управляется полностью пультом и настолько четко, что имеется опция даже регулировать отдельные колеса. красоты картине добавляют золотые диски, которые топово смотрятся на фоне белого кузова, спойлера и открытого верха. Работа очень клевая.